Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете. С каким настроением вы едете домой? Откуда вы приехали? С какой страны? Вы приехали из Украины. Настроение супер. Все понравилось, все очень. Только уезжать не хочется. Да, уезжать не хочется, но все отлично. Скажи, отпуск вам удался у вас? Удался, но мало. Мало. Да, вот вы отдыхали в комплексе Star Dreams. Сам комплекс вам понравился? Да. Да. Шикарный комплекс для семьи, для детей отдохнуть, погулять вечером, свежий воздух, все отлично. Все Сморе здорово. Бассейны, все-все лежаки. Все, все, все, все включено. Есть. Апартамент, вот апартамент, который проживали. Апартамент, Что можно сказать? Чистый. Шикарный, чистый, все Уборный. работает. Wi-Fi, а кондиционер. Все есть все здорово, да? Ну, скажите тогда еще такой вопрос вот наша компания Евродом. Вот мы с вами познакомились в этом году, встречали встречали вас, провожаем. Вот нужно ли что-то нам еще корректировать, или вы всем довольны встречи, организацией всем довольны компании наши. Всем довольны. Мы довольны, мы, довольны. Все. мы довольны, Нам все понравилось. Все здорово, да? Все здорово. Ну значит рекомендации мы положительные все плюсы, нет. Отлично. Ставьте лайки, подписывайтесь Спасибо вам большое, спасибо. Ну что, тогда мы ожидаем как мы им на следующий год, а то еще и в этом году еще сентябрь-октябрь у нас есть, поэтому да, мы ожидаем обязательно приезжайте. Спасибо. Спасибо. Все, до свидания. До новых встреч. Да, до новых встреч. До свидания.